Вернемся к этой переменной, в которой находятся предсказанные вероятности. Каким образом происходит переход от вероятности к самим предсказанным значениям? Очевидным образом, по принципу модального прогноза. Какая вероятность больше, P1 или P0, такое значение, единичное или нулевое, и присваивается. В данном случае, поскольку у нас две категории, очевидно, может быть... Ситуация, что P1 либо больше 0,5, либо меньше, и P0, либо больше 0,5, либо меньше. Получается, что пороговое значение 0,5. Здесь перед нами респонденты, которые, для которых предсказывается участие в профсоюзе. Если мы будем прокручивать ниже, вот респонденты, у которых вероятность p1 меньше 0,5. Таким образом, для них будет вот предсказано не участие профсоюзе. Это пороговое значение можно настраивать, например, поставить 0,4, и тогда люди, у которых вероятность по 1, 0,40, допустим, 3, они тоже пойдут в первое значение, то есть участие в профсоюзе. Но эта процедура требует обоснования строгого и Весомого. для того, чтобы это обоснование найти, в частности, можно обращаться к специальному методу, который называется ROG Curve мы менять не будем, пороговое значение, оно еще называется Cut-Off поэтому можно считать на этом работу по строению логистической модели, объясняющей участие в профсоюзе, рядом предикторов, завершенный завершенной Напомню, что у нас было гораздо больше гипотетических предикторов. Мы отобрали их в несколько шагов при помощи пошаговой регрессии, меняя significance и следя за тем, чтобы число итераций хватало для завершения расчетов. Далее мы проверили модель на устойчивость, несмещенность, на гомоскедастичность данных. Убедившись, что все в порядке, и главное, что прогностическая сила модели удовлетворяет нас, мы перешли к ее интерпретации, а именно контрольной группы и коэффициентов регрессионных. При этом учли, что есть мультикалинерные предикторы, их совместно проинтерпретировали. После чего нашли типаж, который наиболее вероятно участвует в профсоюзе, сохранили переменные с предсказанными вероятностями участия.